Центр экологии человека «Волкон» с гордостью представляет свою уникальную разработку, восстановитель воды МГ-07, живица, предназначенный для структуризации воды и придания ей свойств, приближенных к родниковой воде. Антенна представляет собой 5 металлических колец, которые имеют сложный рунический рисунок. Кольца располагаются в определенной последовательности и на определенном расстоянии друг от друга. Чтобы постоянно находиться в толще воды, антенна для удобства оснащена поплавковой пробкой. Защитный корпус выполнен из пищевого пластика. Диски антенны сделаны из меди, так как медь является отличным проводником, усиливающим переизлучение, что на порядок повышает эффективность антенны. Чтобы понять, как работает данная антенна, давайте чуть глубже проникнем в суть воды.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 А вот после воздействия информационной техногенной грязи, кластеры частично разрушаются, и вода уже несет негативную информацию. Для удобства восприятия визуального эффекта, мы изменим цвет воды на темный, где негативная информация поразила кластеры, а затем поместим в воду антенну. Антенна перенаправляет естественное электромагнитное излучение Земли на восстановление кластеров с полезной информацией. После восстановления естественной структуры, вода снова чистая и близка по свойствам к родниковой воде. Восстановитель воды МГ-07 «Живица» может работать в любой емкости до 20 литров, а также адаптирован под фильтр кувшины типа барьер. Антенна представлена тремя цветами – бесцветный, синий и красный. Приобретайте антенну «Живица МГ-07» на официальном сайте.